Всем привет, друзья! С учетом следующего обновления, то есть завтра 12 декабря, то есть сегодня я завтра выпущу видеоролик, все ящики убирают из игры, а значит, что их больше в игре не будет. Соответственно, я решил собрать все ящики, большие, маленькие, и открыть их на видео. И посмотреть, что выпадет. Ну, естественно, я знаю, что выпадет, потому что у меня не хватает только бастера. Надеюсь, я его выпью. Так как Брал Пасса не покупал, просто так забрать его не смогу. И уже остается только его выбить. Это последний, так сказать, момент. И частицы, так сказать, эмоций, которые я хочу оставить на этом канале. Это открывание ящиков. Самое душевная так сказать, в этой игре было Ну как сказать душевное, эмоциональное, так сказать, дело в игре Когда ты выбиваешь легендарку, не ожидая, что она выпадет, или там, например, мифик Самая любимая, это было очень Это было очень классно Я прям пищал от счастья когда мне выпал, напомню, первый первый легендарка Спайк Вот, потом Леон из маленьких ящиков причем. Потом из маленького ящика выпал ворон. И там уже дальше чуть подупал небольшой интерес к выбиванию легендарок. Потому что боксов там или брал пасу стало больше. И соответственно легче стало все это как бы выбивать, делать. Но это уже не важно, так как 12 декабря все эти ящики убирают. Остаются только эмоции от всего этого дела. И воспоминания. Ну, угрустить не будем, так как у нас э, обновление и как бы что-то новое все-таки всегда должно быть в игре. Э, соответственно, будем ждать, ожидать. Может быть, это обновление сделает, принесет, так сказать, в игру новые эмоции, ощущения. Вот. И, кстати, мы выиграли, выиграли каточку. Последнюю десятую, как и хотелось бы. Было еще 9-10. Потно, кстати говоря, было. Это было последнее, кстати говоря, испытание. Среди квестов. Ну что ж, мне тут осталось прокачать вообще несколько бравлеров. На самом-то деле, до 11 силы. Ну давайте поставим, кстати говоря, колет из предыдущего видео. Где я забирал калейт силовой лиги. Можешь посмотреть. Поставлю коскин. Ну и что ж, давайте начинать открывать. Потихонечку буду... Так сказать... Прощаться. Но сначала давайте возьмем все очки силы. Избрал пасса, чтобы у меня на одном персе все было сразу же ну, уменьшить, так сказать, упадение на всех бравлеров, то есть у меня, вот, например отис был полностью 11 силы чтобы на остальных было больше упадения очков силы из ящиков вот, соответственно, я быстрее прокачаюсь небольшой нюансик есть по поводу завтрашнего обновления, так как у нас появится новый легендарный боец, вот, и, соответственно все ящики, которые я сейчас открываю я мог бы Просто ну, не трогать и поставить, оставить все это на нового бравлера. Вот, и, соответственно, быстрее поднакопить, но я вот так вот решил оставить, как бы это дело на потом. Соберу на легендарного вот этого честера. Позже. Мне кажется, ничего нормального ну, не выпадает, естественно, не знаю. Выпадет ли мне вообще бастер сегодня или нет. Но это печально, конечно, что потихонечку заканчиваются боксики. Кстати говоря, отис у меня закончился. У силы. Ну и давайте гаса, наверное, прокачивать. Гасик мне нравится. 11 силы, он будет вообще идеально. Заходить во все режимы там. Силовая лига, которую я сейчас пушу. Да, это бастер наконец-то он выпал 15 из 15 романтического бралера. вот он новенький боец Все-таки он выпал сейчас на него еще будет падать очки силы Да. с этим прям выпал на двадцать девятом уровне чуть раньше чем обычный бастер который можно сверху получить нормально как бы его раньше получил на 29 прикиньте но я бы не выбил. Естественно, если бы не дошел до 30-го. Короче, неважно. Даже газа прокачиваем. Ох, всех этих мегаящиков, ящиков больше не будет в игре. Я просто в шоке. Как, как играть потом будет? Интересно или нет? Вот прям вообще прям вопрос такой. Вопрос на засыпку. Ну естественно я открываю все эти ящики чтобы у меня были побольше бравлера на 11 силе вот не знаю пожертвовал я честером ради 11 силы ну в целом не знаю что получится завтра Ну то есть уже сегодня сегодня 12 декабря живите забираем Кимчанский. скоро гасик у нас до фула дойдет и последний ящик на этом аккаунте вот такое вот получается открытие и у меня вышло новое задание которое я сейчас уже выполню Так, у меня осталась всего лишь одна игра до, до 15-й до 15 победы за бастера. Я его прокачал вроде до 6-й силы. Бастер на самом деле вот в этом как бы соло шедо очень сильный. Прям выносит абсолютно всех, кто против него играет. Ну, это, конечно, легкие кубки, 150, я сейчас капну. Но даже так. Бывают противники. Прям сильнее. Ну, тоже свинков играют. Или, допустим, тоже новых раулеров убивают и играют. Ну, не Ждем пока, что пока а, зона подожмет. Не хочу лезть куда-то. что-то обалдел гром сразу отлетает в лобби вот ленчик съел минус его Слион, тут еще и Мяк. И Сэм. Все. Майк убивает. Просто безвыходная ситуация. А почему мне нет рикошить его? К нему. Ну ладно. И получаем. 15 побед плюс 1000 жетончиков. И я собрал все 70 уровней battle Пасса. Хочу прокачать, наверное... Заем, давайте. И набор значков. Че выпадет? Пэм, Гром и Биа. Два злящихся и один со смайликом. Со Но это еще не конец. У нас еще из прошлого сезона 15 ящиков открываем их и добьем некоторых бойцов до 11 силы что соответственно это нам облегчит прокачку следующую еще падают очки силы nice. на газика залетает 5 последних Прокачаем до 7 силы Бастера. И открываем последний большой ящик. Все. Я открыл все ящики. Давайте прокачаем Гаса до 11. Еву. Отиса. И все. Осталось у меня буквально 4 браулера до 11 силы прокачать. Ну, если тебе понравился видеоролик, ставь лайкос, подписывайся на канал. Всем удачи, всем пока.